Дело в том, что на сегодняшний день болезни генетические, они истинно генетических болезней на самом деле не так-то много. На сегодняшний день есть такое выражение экспрессия генов, чтобы простым языком это было понятно, экспрессия это изменчивость. Так вот на гены очень здорово влияет наш образ жизни, наш образ мыслей, наших действий. И, собственно говоря, сегодня даже генетики пишут, что 60% различных генетических нарушений формируется в результате жизнедеятельности самого человека. Таким образом, например, родители в результате своего определенного образа жизни могут заложить, ну, неправильному образу жизни, например, да, заложить те или иные предрасположенности генетическим нарушениям у ребенка. Поэтому на сегодняшний день вот как раз очень важно да, э, популяризировать подобные подходы, потому что если мы будем говорить и работать с людьми, и рассказывать им вот о таких о возможных генетических нарушениях, мы просто включим программу профилактики, то есть предупреждение их формирования. И здесь уже речь может пойти и о аппаратных методах, и о функциональном питании, то есть здесь нужно подходить очень комплексно. Ну а к тем нарушениям, которые уже есть, опять же нужно подходить индивидуально. В каждом отдельном случае нужно рассматривать через диагностику и потом уже формировать определенную индивидуальную цепочку или индивидуальную схему к лечению коррекции. Опять же, мы должны понимать, что если к нам обращается пациент с подобными нарушениями, то нужно сразу достраивать пациента, что это работа на долгие годы. Я вам хочу сказать, что вот даже я выставлял, есть видеоролик, когда к нам обратилась женщина с ребенком с синдромом Дауна. На тот момент было два с чем-то года ребеночку и она просто не могла даже держать голову. Данными методами в комплексе, да, я хочу сказать, что когда мы начали восстанавливать здоровье и то, что выходило из ребенка, ну, мама там в обмороке падала, я имею в виду о паразитах, о тех видимых даже, я не говорю о микроскопических. Но ребенок уже через три дня чувствовал себя лучше. У нас есть видео, пожалуйста, заходите, смотрите. Через э, неделю, там, через десять дней ребенок уже держит вилку, она уже начинает, сестрички отбирают там какое-то, я не помню, что там из еды. Потом еще через, то есть в результате три с половиной месяца она у нас пошла. Сейчас это девочки три с половиной. Четыре года она ходит в общий садик. Она полноценный ребенок. У нее еще пока немножко заторможена речь. Но она говорит сейчас мамочка этой девочки прошла у нас курсы и по диагностике сейчас закончила курс электромагнитного микротоковой коррекции. Она на себе ощутила, как это работает на своем ребенке. Это Самое это большее это, мне да. очень впечатлило на видео, когда ребенок с болезнью Дауна начал улыбаться на детской площадке. Да. Вот улыбка это уже показатель определенного проявления интеллектуального развития, в общем-то, да, как говорил киноактер Янковский, что улыбайтесь, господа, серьезное лицо это не признак ума. Поэтому, собственно говоря, вот улыбка у ребенка это показатель уже его развития. Его не просто психомоторное, это его уже идет интеллектуальное развитие. Это она особо радует, потому что вот вам пример. Например, как идет коррекция вот как раз наследственных и генетических нарушений и так далее. Поэтому всему свои сроки, свои времена, но все возможно.